Я, Сергей Борисович, обратился в фирму «Антера», и мне в течение дня помогли все обустроить, из кредитов, все без процентов, все с подарочками, как положено, из-за всяких нервных репаний, как в некоторых фирмах. Здесь, я не знаю, спокойно все отнесли, и нормально все улазило. Сидел, отдыхал, машина готовился.